Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. Вчера мне поступил запрос на блог о том, каким образом можно быстро узнать, принят ли в области либо крае закон о поддержке крестьянских фермерских хозяйств либо личных подсобных хозяйств. Данный вопрос достаточно животрепещущий, поскольку... Земельным законодательством предусматривается возможность получения земельных участков в определенных случаях бесплатно, в том числе в случаях, когда законами субъектов федерации предусмотрены определенные меры поддержки для фермеров и либо для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство. В этом видео я кратко покажу, каким образом можно оперативно проверять, принят ли в вашем области или края соответствующий закон и вкратце изложу свое мнение о возможности применения данной льготы. То есть, в частности, обратимся к первоисточнику для того, чтобы ясно понимать, есть ли у вас возможность использовать данную льготу, либо нет смысла на этом зацикливаться. Итак, первоначально давайте определимся, кто имеет право на получение земельного участка бесплатно. Есть статья у нас 39.5 земельного кодекса. В этой статье есть пункт 4. Это есть первоисточник, на основании которого и установлена данная льгота. Читаем его и видим, что... Предоставление земельного участка в собственность бесплатно возможно, если данный земельный участок был ранее предоставлен гражданину в безвозмездное пользование и гражданин пользовался данным земельным участком более 5 лет. Безвозмездное пользование земельный участок должен быть предоставлен на основании подпункта пункта 2 статьи 39.10. Посмотрим, что это за статья. Итак, мы перешли в эту статью 39.10 и читаем. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданину для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским фермерским хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации на срок не более чем 6 лет. То есть из двух данных пунктов мы понимаем, что для того, чтобы бесплатно получить земельный участок, который был предоставлен ранее в безвозмездное пользование для личного подсобного хозяйства, либо фермерского хозяйства, или даже для строительства дома, необходимо, чтобы законом субъекта Российской Федерации были определены муниципальные образования, в которых возможно предоставление таких земельных участков в безвозмездное пользование с последующим по истечении 5 лет, получение данного земельного участка бесплатно в собственном. Для того, чтобы... Понять, есть ли в воспользоваться данной льготой, нужно понимать, принят ли в вашем субъекте Российской Федерации, то есть в крае, в области республики, соответствующий закон. Как это проверить? Воспользуемся сервисом справочной правовой системы «Консультант Плюс». Переходим на сайт «Системы Консультант Плюс». В адресной строке вы видите 3w.consultant.ru. Достаточно перейти на данный сайт и перед вами откроется вот такая картинка. Нас интересуют в данном случае некоммерческие интернет-версии. Открываем их. Опускаемся ниже и у нас есть возможность использовать некоммерческую версию «Консультант Плюс», но здесь указаны документы федерального законодательства. И вторая вкладка – это некоммерческая интернет-версия «Консультант Плюс» – региональное законодательство, которое содержит законодательство 85 субъектов Российской Федерации. То есть именно в этой базе содержится основная масса всех законодательных актов, принимаемых в областях, краях, республиках и так далее. Так прежде чем начать работу, нужно понимать, что поскольку системой систему мы пользуемся бесплатно, у нее есть определенные ограничения. Но самое важное, то есть в 24 часа в сутки мы можем находить списки всех документов с краткой информацией и справками. То есть мы сможем найти информацию о том, принят ли искомый нами документ либо не принят. Если необходимо ознакомиться с содержанием данного документа, то необходимо это делать в те дни, в которые открывается доступ для документов, которые находятся в данной базе. Итак, начнем работу. Так, Для того, чтобы нам найти документ, документы, которые мы ищем, нам необходимо посмотреть, какие здесь есть в принципе информационные банки. То есть мы вот здесь видим, что есть перечень ну, практически всех субъектов Федерации. Которые, в которых можно поискать соответствующие законы. То есть можно выбрать полностью все, можно выбрать какую-то, допустим, одну, искать в ней. Но мы будем искать во всех, чтобы более четко показать, каким образом это можно делать. Итак, для того, чтобы нам найти закон соответствующий, нам нужно ввести соответствующие данные. То есть первое поле заполняем, это вид документа. И заполним название документа, по которым будем искать данный закон. Кликаем указываем закон, фильтруем, выбираем, ставим галочку и кликаем ОК. Понятно, вид документа у нас отобразился. Далее укажем наименование закона, который мы ищем. Сложность в том, что мы не знаем и как именно называется тот закон, которым определяется данная данная льгота. Поэтому попробуем несколькими способами поискать, посмотрим, что у нас получится. Для начала в название документа укажем «О поддержке крестьянских фермерских хозяйств». «О поддержке крестьянских фермерских хозяйств». Кликаем «Расширенный поиск». В пределах названия. Отлично. Кликаем «Найти». И выбираем кнопку «Построить список документов». Так, вот программа нам выстроила список документов. Здесь, соответственно, названия субъектов федерации, в которых приняты законы, содержащие те слова, которые мы указали. И как я вижу, здесь... Липецкой области, в частности, нет. Есть Воронежская область, вот, в частности, принят закон о государственной поддержке развития крестьянских фермерских хозяйств. Короче, в черкесии тоже несколько законов, в том числе государственной поддержки крестьянских фермерских хозяйств. То есть это вот на сегодняшний день все регионы, в которых приняты законы, на названии которых содержатся о поддержке крестьянских фермерских хозяйств. Однако надо понимать, что применение данной льготы может быть содержаться в законе, который имеет несколько иное название. То есть, не обязательно, что вот закон должен быть именно вот с таким названием о поддержке крестьянских, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Поэтому нужно подумать и поискать другим способом для того, чтобы полностью прокачать данный вопрос. Для этого мы вернемся в земельный кодекс и посмотрим, как у нас звучит та статья, в которой определена льгота. Это, в частности, пункт 6 статьи 39.10. Я думаю, что закон можно поискать путем введения словосочетаний прямо из данного пункта. Например, вот можно выделить введение личного подсобного хозяйства или осуществление крестьянских и хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях. Попробуем скопировать и вставить в новый поиск для того, чтобы поискать законы, имена, в которых содержатся данные словосочетания. Посмотрим, что из этого получится. Открываем новую вкладку в базе регионального законодательства, оставляем вид документа, также законов, название документа, вставляем скопированную часть и кликаем ⁇ Найти ⁇ Система нам ищет и мы... Выстраиваем список документов, которые нам нашла система. Итак, в базе у нас первая открылась закон Республики Адыгея. Это закон об определении муниципальных образований, в которой земельные участки, находящиеся в государственной муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, введения личного подсобного хозяйства и осуществления предпринимать и крестьянским фермерским хозяйством его деятельности. Данный закон помечен вот такой вот зеленой галочкой, то есть можно посмотреть его текст, то есть он на сегодняшний день в базе открыт. Смотрим данный закон, то есть здесь закон всего из одной статьи, то есть в этом законе определены наименования муниципальных образований, в которых земельные участки могут предоставляться в безвозмездное пользование. После пятилетнего использования данных земельных участков их можно будет получить в этих муниципальных образованиях бесплатно. На сегодняшний день таких регионов у нас немного. Вот в Вологодской области принят закон тоже об установлении перечня муниципальных образований, в которых земельные участки предоставляются безвозмездное пользование. Ивановская, Орловская, Сахалинская, Смоленская, Ульяновская. Все других областей нет. То есть достаточно небольшой перечень регионов, в которых возможно воспользоваться данной льготой. Если у вас земельный участок находится в другом регионе, то на сегодняшний день... Воспользоваться данной льготой правового основания у вас нет, поскольку законами вашей области или края не определены муниципальные образования, в которых можно получить безвозмездное пользование земельный участок с последующим получением его собственность бесплатно. Вот таким образом можно в течение буквально нескольких минут проверить наличие любого нормативного документа, который принимается в соответствующем вашем регионе. На этом у меня все. Надеюсь, данная информация будет вам полезна. Увидимся в следующем видео.